Черные точки. Я могу, конечно, долго рассказывать о том, что на количество сала влияют гормоны, а на его качество влияет еда. Но существует всего лишь три способа борьбы с черными точками. Первая – диета, второе – эвакуация, третье – осветление. Под диетой я подразумеваю ваш стиль, тип и режим питания. Вот продукты, которые категорически запрещено употреблять, если вы не хотите, чтобы у вас появились черные точки. А вот продукты, которые обязательно должны быть в вашем рационе каждый день, чтобы черных точек было как можно меньше. Эвакуация. Я подразумеваю под этим словом то, что нам нужно помочь эвакуироваться кожному салу и споры. В этом вам могут помочь глиняные маски, их нужно делать регулярно, или салициловая кислота. Тоники с салициловой кислотой, но следите, чтобы эти тоники были без спиртовые. Третий пункт осветления. Черная точка это окисленное кожное сало с гранулами меланина. Поэтому осветляющими агентами в этой ситуации будут витамин С, фруктовые кислоты, коевая кислота и арбутин. Обратите внимание, что в этих пунктах в первом это причина, а в вторые два это уже следствие. То есть можно сделать таким образом, чтобы не допустить образование черных точек, но если вы решили с ними бороться, вы должны понимать, что это не один день вы попротирали лосьоном и осветлилось все, а нужно поменять свой косметологический уход и свой образ жизни. Но черные точки могут воспаляться, и это признак акны. а с акне нужно бороться с помощью врача-дерматолога. Переходи на мое следующее видео, и ты увидишь, как нужно и как можно бороться с акне.